Долгий день июля, как кузнечик скачет По привычной жизни суетной моей Корабли у пирса ждут своей удачи Заждались русалки свежих кораблей В каменных объятиях. задохнуть от жажды Как жестоки к людям летом города на дорогах пробки не пробиться к пляжам Хоть и не прогрета до сих пор вода Зачем ты здесь? Ищи ответ Он есть, он есть Найди в себе Долгий день июля так меня измучил Мыслями о море, жуткой духотой День обычной жизни далеко не худший Дарит напоследок ясности, покой На вечернем небе, собирая краски Те, что отражались в лицах и глазах Стало все понятным и таким прекрасным, Что потом не вспомнить и не рассказать. Зачем ты здесь? Ищи ответ. Он есть, он есть. Найди в себе. Зачем ты здесь? Ответ Он есть Он есть Найди